Вентилятор это ремонт тоже можно. Если тут засорилось, просто вытаскивается. Сейчас обратно одеваем. Вот так выглядит. Вот. Просто одевается. хоп, Все. Он на месте. Подцепиваю вот сюда пальцем. И маленький вот так. В ту сторону, в ту сторону огибаю. Вот у нас как бы клавиатура уже пошла. Видите, что у нас Полностью прошли до края.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 У нас дома две кошки. Вот, хорошо очищаем и продуваем вот эти место. Ну, чтобы объемную головину вентилятор достали. Вот, вот. Хорошо кисточкой продули и кисточкой хорошо обработали вот это место. Вот, и зачистили вентилятор.